Значит, 20, в начале 20 века ну, как бы становилось только, я сам историк просто по образованию, начала становиться в целом печать. Пчеловодческая. Первые журналы появились по пчеловодству. Если говорить о печатной книге Пчеловодческой, первая появилась книга у нас в 18 веке, это 1785 год. Первое издание было с немецкого языка, оно было напечатано. Ну дальше XIX век вышло порядка 150 книг. Переход 19 переход на 20 век. Это был переход к рамочному улью такой более активный, ну в советском времени он больше так решился уже, наверное, в 20-е годы, потому что все-таки надо отметить, что вот именно царский период э, в какой-то степени был тормозом для развития. для развития. И вот именно после революции начался такой усиленный скачок, э, люди получили, можно сказать, какой-то, так, опять же скажем, образно книги, э, крылья, и стало все это развиваться. И вот как раз на период 20-х годов, что самое интересное, э, литература была в основном авторская. Как эксплуатировали, перездавали еще изданные в десятые годы книги. Это всем знаменитая книга Лангстрота, его «Пчела и улей», которая на русский язык была переведена еще в 1893 году. В двадцатые годы получила два издания. В 25 году и вот последнее издание она вышла в 29 году «Пчела и улей». Ну, переработанная Шарлем Датаном. Очень, в принципе, интересная книга. Это на протяжении, наверное, 30-40 лет. Это было в Библии пчеловодство. Вместе с его в этом же году, в 1929, вышло первое издание Рутовской энциклопедии. До этого она в Америке уже была переиздана 20 раз. Ну, на форуме я об этом а там можно посмотреть. Но вот именно первое русское издание появилось в 20 в восьмом году. В принципе хорошая энциклопедия в этом, во всех отношениях, но она больше представляет интерес, скажем, для американских пчеловодов. Ну, в принципе она издается и сегодня у них в Америке, из года в год. У нас последнее издание было в шестьдесят четвертом году, ну такой практической интереса она, скажем, мало представляет. Наиболее выдающим сразу, чтобы далеко не отбегать, наиболее выдающимся изданием вообще, можно сказать, во всем скажем, отечественного пчеловодства, я не беру, дело в том, что э, западную Украину, где были свои авторы, э, ну, более детально вот этот вопрос у нас в истории изучал ну, непокойный Богдан Рудко, он в журналах и пасека, и украинский пасечник предоставлял вот эту информацию по западным авторам, которые э, писали на украинском языке литературу и здесь, на, на западной Украине, и даже потом издавались и в Польше. Среди, рассказ... Я представлю больше русскоязычных Среди русскоязычных авторов был наиболее такой выдающийся, скажем, и деятель пчеловодства, и автор это Будкевич. Он э, ну, просто был энцикл... обладал энциклопедическими знаниями, и значит, в 1928 году он подготовил в печати семитонную энциклопедию систематическую по пчеловодству. Значит, но, к сожалению, вышло только две книги. Первая — пятитысячным тиражом в Туле, вторая книга вышла трехтысячным тиражом. Через год и потом уже в советском периоде настал этот период был небольшой, 12 лет такого подъема пчеловодческой печати, подъем вообще пчеловодства. Пчеловодство, в принципе, если бы не началась коллективизация, оно бы, скорее всего, стало бы на промышленные рельсы, потому что принимался тот опыт, который уже был на Западе. То есть у них уже промышленные пасеки стали складываться в начале 20 века. Так вот. Он обладает вот этими знаниями, просто по любому вопросу пчеловодства, ну, начиная от э, Улья, его видов, он при, э, рассказывает нам абсолютно все. История, конс... ну, ну, колоссальные знания всей литературы, которые ну, вот я подам э, поряду, то вы могли просто ознакомиться, насколько действительно автор был, э, э, обладал энциклопедическими знаниями по любому вопросу, но это большая трагедия в целом для.. СНГ, СНГ что мы потеряли эту книгу. Даже пытался искать ис источники, может где-то рукописи сохранились, ну именно того что неизбранные вот там. Но к сожалению, скорее всего, эта книга ну, потеряна окончательно. Также 20-е годы вышли прекрасные учебники пчеловодца, всем известный учебник Кораблева. Это его третье издание. Это его третье издание. Вот. До этого вышло еще два издания. Во-первых, сам Кораблев и педагог и книга его тоже читается достаточно, скажем, легко и понятно. Допустим, более сложнее может читаться книга, вышедшая тоже дважды в 20-е годы, «Методы пчеловождения» Села Ю... Ю... Юрьевича Шимановского. Вот эта книга от у нас 23-го года. И она позднее в девяносто шестом году переиздавалась в Киеве то есть она зеленого цвета у многих есть здесь представлены абсолютно все методы пчеловождения которые прикрептивались как в Российской империи так и на Западе и более упрощенным вариантом варианте Шимановский издал, вышла такая серия библиотека практического пчеловодства причем серия такая скажем уникальная она состояла из 13 книг и среди авторов этих книг здесь были Кожевников, э, профессор выдающийся пчеловодством. Э, ну он, он, кстати, первый издавший книгу о породах пчел, тоже как раз в эти 20-е годы. Далее тоже книги Буткевича, Титова, Каблукова, его книга знаменитая о мед, э, воск и пчелиных примесях, которая тоже была издана в этой серии. Серия очень интересная, она была бы полезна как и для начинающего пчеловода, так и более Поздно. Второй учебник, не менее выдающийся, но он, к сожалению, выдавал, издавался только вот ну, однажды, в 1926 году, это учебник Бриханенко. он такой для практикующего пчеловода, это не оригинальная его обложка, но книга тоже достаточно состоятельная, и, в принципе, за эту книгу, как и Бриханенко, уже в начале 30-х годов, когда... Ну, Советский Союз преображался не в лучшую сторону, происходила коллективизация он поддавался к критике, потому, к критике. Потому что дело в том, что вся эта литература была направлена на кулака, на крестьянина, который, э, используя ну, свои возможности, эти знания, кстати, книг мог э, зарабатывать. Да? В системе такие люди были не нужны. Ну еще вот -то, то, что из представленных образцов, ну, когда-то выдающийся тоже пчеловод герне, можно сказать, его страниц с нашим дедом Василем. Он Дернов издавал ну, один журнал, одну газету. У него пчеловодная жизнь и газета Пчеловод. И также издал порядка, наверное, 10 различных работ по разным направлениям. И они пересдавались на протяжении вот 20 лет. Он умер где-то сразу после войны, по-моему, в 2018 году. Вот. Но на протяжении многих лет его работы пересдавались. И вот по вопросу. Энциклопедии пчеловодства. Первая энциклопедия, это ну, русская, не, не американский перевод, а вот такого рода краткая энциклопедия пчеловодства. Настольная книга, книга пчеляка, челопромышника и любителя пчеловода. Такое уникальное издание, оно издано в 28 году. Вот, это была первая такая книга. Последующие попытки создать что-то подобное, в общем-то, успехом не, не увенчались, потому что только в 1956 году удалось издать более менее качественный справочник вот и по-моему в шестом году вот эта вырубничная энциклопедия с на украинской языке, которая на протяжении 10 лет составлялась тоже была издана, ну и до сегодняшнего дня, допустим, если у других народов есть свои энциклопедии то Украина ее не имеет вот. делались попытки это еще когда покойный мегать был, я читал его статью в «Украинском пасеще», что делали из попытки привлечь институт по написанию этой работы, но это фундаментальная работа, конечно, ее необходимо было делать. Что происходило дальше? То есть это ну, далеко не малое количество, то, что я показал, их было на самом деле сотни книг, это потом я отдельно в блоге освещу этот вопрос с иллюстрациями более подробно. Вот. Дальше происходило наступление, скажем, вот этой вот реакции, и практически такое, такое отношение к пчеловоду, хозяину резко менялось. Резко менялось, начинают гоняться в колхозы, начинается, там даже есть этого периода книги 30-х годов, тоже как блоки я все покажу, можно будет увидеть, начиналось колхозное русло. Это также отразилось и на печати. И, в общем-то, если говорить о советской книге, она больше была направлена, если вот брать каждый отдельный учебник, он написан в одной какой-то конкретной парадигме. И, по большому счету, там за редкими исключениями каких-то стоящих книг, он переписывался практически с книги в книгу. И очень часто переписывались и определенные ошибки, которые были где-то еще раньше совершены. И переписывался, зачастую, не задумывался. А вот авторская книга, пчеловодческая, или попадалась некачественная, то есть каким то безграмотными, там какой-то передовой опыт пытался предоставляться, либо же, если это было что-то хорошее, вот как в 1948 году вышла книга «Американское пчеловодство» Абрикосова, она подвергалась очень резкой критике. Вот. Ну и вот этот период, конечно, 20-е годы, как для нас, пожалуй, является очень интересным, как именно такой Рассвет. Ну, думаю, и в наши годы сейчас это возродится, рано или поздно. Вот. Вот. И такой вопрос, там просто спрашивали, сразу отмечу, что планируем переиздать Рутнера, техника разведения селекционный отбор. В принципе, мы с типографией договаривались как бы две недели назад. Там по цене будет порядка 200 гривен, сама книга стоит. Планируется издать ее в твердой обложке. Ну, это где-то будет готово в ноябре месяце, ноябре месяце. когда книга будет готова, когда будет понятно, какая, сколько там это будет. Тираж будет небольшой, это будет только 100 книг тираж, потому что больше, нет, больше не получится просто сделать и нет необходимости. Ну, книга нам она нужна, будет издана, там в теме, на форуме вы это увидите и можно будет ее приобрести. Ну, в принципе, у меня все. Остальное все. я опишу в блогах, опишу в блогах. И вопрос... Хорошо, пожалуйста. Я, э, скажите, будь ласка. У нас тут э, весной была ярмарка, приезжал Витушевский из Тернопольской области. Э, Он рассказывал, что Богдана, ну, покойного рудки, там уже завещалась литература. Да, есть даже фотографии. И вы интересовались этим? Дочка его сейчас там, потому что поживает на этих фактах. На Я, Я наш... нашел статью. Нашел статью и есть фотографии его дома, есть фотографии его коллекции. Он собрал не только коллекцию книг, он собрал и коллекцию открыток, марок. Ну, он собирал абсолютно все, что гербы, абсолютно значки, все, что связано с работой, он собирал. И также дело в том, что для нас что еще ценно, я не знаю, но все равно будем искать ее контакты, потому что у меня есть что такой же собиратель книг в Киеве, товарищ. Вот они готовят, я не знаю, получится у них или нет, издать переиздать работы нашего выдающегося тоже скажем, пчеловода Андреяшева собирают материалы. Вот. И сам Богдан Рудко он готовил э, к издательству историю пчеловодства Украины. Я не знаю, на каком этапе это, это была работа, но я так понял, это были рукописи, и была ли она э, полностью доведена до своего э, финала. Есть. Ну, скорее всего, рукописи у дочки должны эти сохраняться. Ну, ну, думаю, рано или поздно история все равно будет как-то издана как в том или ином виде. Вот. А в электронном виде вот эти есть книжки? Вот эти книги в электронном видении? Можно же их скопировать? В электронном виде. Ну, нет, дело в том, что они появятся. Они появятся, только это вопрос времени. А чтобы, вы... чтобы вы понимали, вот я вот эту книжку сделал в электронном виде. Это главнейший способ ведения пасеки Шимановского. У меня ушло это, если честно, ушло. Ну, сутки ушли, фактически. То есть, если делать качественно, ну, тоже учебник Кораблёва, это два дня надо посидеть на работу. Есть возможность с польского перевести? Есть книжки 19 -го года на польский? Нет, с польского лично я не переводил. У нас дело в том, что своих книг очень много. Вот сейчас, я не знаю, на форуме выложили или нет, она появилась с 1935-го года в Чехии на украинском языке. Украинский такой немножко сложный, он как бы может более закарпатский что ли, язык. Тоже прекрасная книга из истории и с пчеловодством ну, тоже издана. У нас очень много и украинском языке книг издано. Вот. Просто есть вот то, что мы договаривались, есть планы, я не знаю, это, понимаете, это все, эти планы, они на десятилетие. Попробуйте издать труды какое-то там, собрание сочинений там, 10-12 томов классиков пчеловодства. То есть, либо переиздавать какие-то отдельные книги, которые будут пользоваться, скажем, наибольшим спросом. Понимаете, там вот есть такие вопросы. Но так, богатейшая библиотека, вот я был в институте, у них богатейшая. Но у них представлена в самой библиотеке часть книг. Вот эти книги довоенные, военные, у них тоже большая библиотека есть. Там, я думаю, тоже есть, есть на чем работать.